Всем привет, с вами Анастасия Мадейра и канал Секреты роскошных волос. Сегодня я расскажу вам о том, как добиться супер блеска волос в домашних условиях. Многим кажется, что блестящие волосы это врожденный фактор. На самом деле это абсолютно не так. Да, всем нам даны разные волосы. У вас могут быть тонкие волосы, у кого-то густые, у кого-то длинные, у кого-то короткие. Но при этом вы всегда можете улучшить состояние своих волос при помощи ухода за ним. Блестящие волосы всегда дают плюс 10 баллов к любой внешности. Они сразу заставляют человека выглядеть Дорого. Волос состоит из чешуй, как вы знаете. И если все они направлены в одну сторону, появляется тот самый блеск. Если волос взъерошенный, все чешуйки и ворсинки торчат в разные стороны, блеска никакого нет. Мы понимаем, что для того, чтобы волос заблестел, нам необходимо склеить все эти чешуйки. Как это сделать? Давайте разбираться. Начнем с мытья головы. Всегда, когда вы моете голову горячей водой, завершающий этап ополаскивания должен быть прохладной водой. Потому что именно прохладная вода заставляет все чешуйки закрыться. Когда вы вымыли голову, не нужно делать вот этих вот движений полотенцем, то есть любое механическое трение, которое вы проводите, оно, естественно, волос раскрывает, поэтому просто вымыли голову, такими движениями полотенцем промокнули их. В идеале ждать, пока они высушатся самостоятельно, но если у вас такой возможности нет, то мы сушим их также феном. Конечно, лучше это делать опять же сверху вниз и обязательно завершающий этап, где-то минут 10 до конца того, как вы высушите все волосы, закончить холодным воздухом. А знали ли вы, что кислые компоненты позволяют вымывать сальные железы и всякие разные вещества, которые мешают блеску волос? Что значит кислые вещества и где нам их взять? По сути, очень простой способ. После того, как вы вымыли голову, необходимо взять банку воды, выжать туда сок целого лимона и вот этой водой ополоснуть волос. И сполосните прохладной водой после этого. Можно, кстати, использовать также яблочный уксус. Взять столовую ложку яблочного уксуса, налить 0,5 воды, также прополоскать волосы. Вы знаете, что в салонах красоты часто проводят процедуры ламинирования. Но это дорого, на мои волосы это вообще очень-очень дорого. Поэтому я стала искать, можно ли сделать ламинирование в домашних условиях. Нашла достаточно популярный рецепт ламинирования желатина. Желатин наполняет структуру волоса и разглаживает ее. Эффект от такого ламинирования продлится 1-2 дня. Но зато, если вам надо куда-то на корпоратив, на вечеринку, на день рождения, сделайте такое ламинирование и... Просто убедитесь в том, что это действительно работает. Волосы у вас будут шикарные. Как же сделать это Вам понадобится пакетик желатина, горячая вода, а также маска для волос. Именно маска. Я рекомендую брать маску, а не шампунь, потому что с маской сработает лучше. В небольшую емкость вам необходимо высыпать 1 ложку желатина, затем добавить 3 ложки теплой воды, перемешать все это и подождать, пока желатин растворится. А пока ваша задача вымыть волосы шампунем, помазать их кондиционером, после чего просушить полотенце. Теперь мы берем желатиновую массу, добавляем туда 3 ложки маски для волос. Начиная где-то отсюда, мы промазываем все это этой желатиновой субстанцией. Теперь, как и с любой маской, нам нужно надеть. Пакет на голову, шапочку для душа, затем обернув все это полотенцем, это все просушивается стеной 15 минут, после чего процедура не заканчивается, вам нужно еще 45 минут, приблизительно, можно немножко подольше, 50 час, походить с этим полотенцем и только затем все тщательно смыть. После того, как вы это сделаете, вы просто увидите шикарный результат. Классный способ азиатских красавиц, которые ламинируют свои волосы при помощи кокосового молока. Я этот способ испробовала, хотя изначально мне вот ингредиент в виде кокосового молока как-то испугал, я думала, где его взять, но на самом деле он продается сейчас практически везде, в любом супермаркете. И это того стоит, попробовать просто необходимо. Давайте перейдем к рецепту, что же нужно делать. Для ламинирования волос нам необходимо 4 столовых ложки кокосового молока, 2 столовые ложки крахмала, 1 столовая ложка оливкового масла, вы можете по желанию заменить его на репейное, а также сок половины лимона. Кокосовое молоко необходимо нагреть, после чего добавить туда все остальные компоненты и начать перемешивать. Главное не дать этой массе закипеть. После того, как масса станет чуть теплая, смело наносите ее на свои шикарные волосы. Затем одеваем шапку или обматываем пищевой пленкой, после чего полотенце. Греть ничего не надо, но ходите в таком состоянии полтора часа. Мало того, что запах от ваших волос будет просто шикарный, но Результат вас сильно удивит, поверьте мне. Спасибо вам большое, что были со мной. Я уверена, что все эти советы сделают ваши волосы по-настоящему блестящими. Подписывайтесь на канал Секреты Роскошных Волос. Ну а с вами была Анастасия Мадейра. Пока-пока.